Да вы уже по превью поняли, что речь пойдет о проекте Аврора, о котором я выпускал ролик чуть более месяца назад. Сегодня я расскажу о новостях и поделюсь своими результатами. Самое важное, это конечно же листинг токена AVR, тот самый токен, который мы фармим после покупки генератора на бирже PancakeSwap. Кстати генераторы нужно обслуживать, так что не забывайте хотя бы раз в сутки заходить в приложение. Для тех кто присматривался к проекту и вот-вот собирался закинуть сюда свои кровные, сейчас это для вас будет еще выгоднее поскольку после листинга на бирже токен ушел в свободное плавание теперь стоит не доллар как раньше а немного дешевле и теперь минимальный порог для участия в проекте не 110 долларов а чуть больше 60 для старых участников данная новость естественно не так радужна и это еще раз доказывает что нельзя забывать о рисках и всегда нужно принимать решение о том как потратить деньги с холодной головой естественно помня о рисках возможно цена еще вернется к предыдущим значениям, может быть еще выше, а может быть и так, что и еще упадет. Но у проекта есть функционал, который позволяет в будущем получать не только внутренний токен, но и самый настоящий биткоин. А в доказательство этому, в официальном телеграм-канале даже представили фотографию имеющейся майнинг фермы. Рекомендую кстати на него подписаться, там публикуется вся полезная информация и новости, а также периодически проходят конкурсы с ценными призами, в том числе и и денежными. Когда я первый раз выводил деньги с проекта, это заняло у меня в районе трех дней. Теперь же вся процедура занимает около пяти минут. Для этого у себя в Metamask надо добавить адрес контракта токена AVR. И после все, что мы будем выводить, прямиком попадет на наш кошелек. Теперь переходим на декс-биржу PancakeSwap, авторизируемся там, также при помощи кошелька Metamask. И с легкостью меняем наш токен AVR на доллар от Binance. Кстати, с биржей PancakeSwap у меня возникли небольшие трудности, ну как у меня, у всех граждан, а точнее людей, которые находятся на территории стран, которым отказано в доступе к данной платформе. К счастью, существуют VPN сервисы, которые с легкостью помогают в обходе блокировки, даже бесплатные, например, Proton VPN, работающие на устройствах любого типа. Это все важные новости на этот момент, если есть вопросы, пишите их в комментариях, обязательно отвечу на каждый в следующем ролике.